Какие же видео будут интересны для клиентов сервисного центра? Почему необходимо обратиться именно в ваш сервисный центр? Какая главная услуга вашего сервисного центра? История вашего сервисного центра, как все начиналось? Какие дополнительные услуги вы оказываете клиентам? Покажите видеоотзывы ваших довольных клиентов. Расскажите о открытых у вас вакансиях. Простые ответы на вопросы в удобном формате. Как добраться в ваш сервисный центр? Кроме того, в вашем видеоролике вы можете попросить зрителя что-нибудь сделать. Записаться на консультацию, оставить адрес или телефон для того, чтобы узнать о скидках первым. Что получает сервисный центр, начав сотрудничество с агентством видео для бизнеса. Создание и запуск продающего видео с вашим лучшим торговым предложением. Гарантированное увеличение трафика на вашем сайте, удержание посетителей и рост конверсии. Качественный визуальный вариант УТП, привлекающий больше новых клиентов. Новые недорогие и каналы привлечения целевых клиентов в воронку продаж. Продвижение видео по популярным целевым каналам Instagram, ВКонтакте, Facebook или YouTube выделяйте среди конкурентов информативной, яркой и запоминающейся упаковкой. Стоимость рекламы видеоролика в 5-10 раз ниже стоимости кликов в Яндекс Директ. Качественный и надежный способ привлечения клиентов, до которых не дошли руки конкурентов. Обратите на себя внимание с помощью рекламы. Видео для бизнеса помогает выделиться на фоне конкурентов. Видеокарточка – это отличный способ